Pěkný prase, ale hladový, co? To víš, Tak ho nešetřím. Jo. A to čo blbneš, patříš k nám, ne? Krasná věc. Tak voroštuj čuníka a frčíme. Спать хочу. А -а -а, спать хочу Спать хочу Спать хочу Screw us right, <笑>グリーブの威力メガネが押し上げられるそして戻った<笑><笑><笑> Владимир Путин лично проверяет качество дорожного полотна на новой федеральной трассе чита Глава правительства отправился в дальний путь за рулем автомобиля «Лада Калина». К этому часу Владимир Путин преодолел уже несколько десятков километров. I'm a friend of Connor. Ой, от вас алкашей жить я нет. Может, тебе еще стакан дать? На счастье. Спасибо, что не ударили. Ой, как надоели.